Агрегатор. Только свежие новости. Всем привет! Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Наверняка всему миру уже понятно, но, наверное, кроме самих армян, что история Армении не воспринимается как научная и историческая правда. Историки всего мира уже давно смеются в голос от придуманной на коленке Великой Армении от моря до моря. Их фантастические рассказы просто разрывают животы нормальных ученых-историков. Да и просто людей мало-мальски знающих предмет. Уже не раз пойманный за язык и за руку эти псевдоисторики-фантасты продолжают травить свои байки про величие и древность культуры Армении. И вот вам доказательство того, как воспринимают этих с позволения сказать историков, настоящие ученые-историки с мировыми именами как армянских ученых унизили за фальсификации. Армянские ученые и специалисты остались вне рамок влиятельной научной конференции Ситисон из-за исторических фальсификаций. Об этом сказал азербайджанский ученый, профессор Камран Рустамов. Эта конференция пытается выявить города Южного Кавказа 3-6 веков. Естественно, что несмотря на многочисленные фейковые материалы армянской стороны, ни один древний армянский город и ни одна работа армянских ученых не были включены в программу конференции, сказал он. Армянский ученый- Гамлет Петросян, говоря на эту тему в интервью армянскому изданию Arman Press, отметил, что люди, мало связанные с научными исследованиями, часто становятся учеными в Армении. В Армении мало специалистов с мировым именем. Например, я единственный, кто смог хотя бы предъявить претензии из Армении относительно того, что мы не будем представлены на научной конференции Cities on the Edge, сказал армянский ученый. Как же это позорно, быть изгоем там, где ты называющий себя древнейшим и мудрейшим, оказываешься просто балаболом над которым все смеются и не воспринимают тебя серьезно. А на этом пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарий. Этим вы очень поможете каналу развиваться.